Привет, автономы и люди с нетрадиционной пищевой ориентацией. Итак, сразу скажу, я вышел, да, начал кушать. 30 числа, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, то есть опять у меня получилось 18 дней. Только если там как бы у меня была мотивация посмотреть, как бы, да, я мог бы идти дальше. Ну, какое-то время. Вот. Ну, у меня там тоже стояло 40 дней. То тут я понял, что вот идти на 40 дней... У меня уже... Нет, получилось бы, но это было бы через силу, понимаете? Мне бы пришлось включать силу воли. Потому что, ну, вот, голова выкидывала критерия. Потому что начались, соответственно, вопросы. А зачем? А мотивация? А для чего? И так далее. То есть, вот, вкусы вкусы остались непроработанными. То есть, вот, отказаться от вкусов пока еще, ну, я лично не готов. Поэтому этот вопрос нужно для себя как-то решить. Вот. И здесь... Давайте закончу эту мысль. То есть, вышел, проработать себя дальше. Когда зайду дальше, я пока не знаю, неделя, две, может, месяц, посмотрим. Вот. Я не гадаю в этом отношении. Нужно поработать. Я это знаю над своей психикой, над своей головой. Будем работать. Почему я все-таки этот путь исследую, да, вот питание, давайте я вам объясню. Смотрите. Вот. Я не знаю, что было до рождения, да, вот. но во время а, зачатия. Мы питались через пуповину. Первый тип питания так, так. Соответственно, когда мы родились, у нас грудное молоко. Второй тип питания. Так, так. Менялись типы питания. Потом, соответственно, нас начали приводить, приучать к твердой пище. Через кашки, через творожки и так далее. То есть третий тип питания. Пока не приучили взрослой пищи четвертый тип питания соответственно дальше ну кто-то из нас выбирал кто-то не выбирал там сыроедение фруктоедение и так далее там это можно сказать ну в один тип питания назовем пятый тип питания так или иначе потом кто-то начал интервальное голодание в том числе и сухое голодание вот ну все что связано с голоданием да так или иначе шестой можно сказать тип питания то есть, так или иначе, у нас тип питания, он меняется. В конце концов, ну, даже если выбросить 6 и 5, то в старости мы снова переходим к да, кашкам и так далее. Снова тип питания меняется, как бы вот. Вот такие вещи, они происходят. То есть, как ни крути, на питании у нас многое что завязано. И, возможно, как раз вот и следующее изменение нашего типа питания, возможно, это отказ от него. Вот именно поэтому я как бы вижу, для себя то решил, что... Через питание тоже нужно, ну, тоже нужно этот момент исследовать и, соответственно, оно на что-то, возможно, выведет, возможно, нет, я не знаю, но это же исследование. Кто может знать наверняка? Никто, пока туда не придешь и не посмотришь, что там есть. Вот, поэтому как бы здесь все логично. Но меня некоторые обвиняют, что я из головы, да. Но тут я могу сказать, что люди разные. Люди разные, кто-то, понимаете, вот чтобы кто-то начал действовать, кому-то достаточно какой-то мотивации, ну там здоровье болезнь, да, кому-то нужно убедить через голову вот именно, иначе он пальцем не шевельнет. Вот. Третьего на эмоциях можно затащить, но постоянно прокачивать эмоции, как бы, ну я не знаю, как долго вы это сможете, он постоянно будет, его телепать будет, постоянно он из крайности в крайность бросаться вот, на эмоциях, если. Вот, так что, ну, тут люди разные, энергетика разная, каждому по-разному нужно, поэтому обвинять кого-то, что он через голову, да? ну, странно, а понимание-то оно как должно прийти? Сначала через голову, потом через опыт, соответственно. понимание так постепенно не приходит. Кто-то пробуждается, я не спорю, кто-то может и пробуждаться. Но это единица. Это мне, знаете, хороший пример привел один человек. Представьте револьвер с тысячу, обойма тысячи патронов. И вот пробудятся только трое. Ну, или четверо, или пятеро, да, единицы. Ну вот играйте в эту лотерею, пробудитесь вы или нет. Если вы будете вот только на пробуждение как бы ставки ставить, не занимаясь собой, опытом и так далее. Вы не пробудитесь, если вы не будете практики какие-то проводить. Поэтому я это вижу так. Ну и хотел бы немножко о политике, да, ну так как людям, некоторым резонируют мои мысли, что ж, скажу Ну, одна из мыслей, это вот возьмем «Вопрос Украины» недавно смотрел просто с Дмитрием Гордоном передачу. Он там с генералом КГБ советским говорил. И вот они двое сидят, ухохатываются там, шутейки шутят, анекдоты травят друг другу. Да? Вот. О режиме в СССР, о всем таком прочем, как они жили. Вот. Плюс, конечно же, Гордон задает вопросы, а как вот вы относитесь к Украине. То, что... ну, он постоянно задает всем про Крым, то, что это измена Родини и то, что это нарушение законов. И вот они шутят шутейки, да, два изменника Родины. 64-я статья плачет по обоим, если уж брать вот так вот, да. То есть один 54-го года городон рождения родился, служил в советской армии, то есть присяги изменил, но ну, изменил же изменил, и тот изменил, генерал КГБ. И вот сидят шутят шутеечки, все, все им шутки до да хаханьки. Просто понимаете, вот Украина, то, что они сейчас про Крым говорят, заводят они уголовные дела, ну есть кому заводить. Украина есть, есть кому заводить уголовные дела. ССР СССР как бы де факто его нет, вот, поэтому заводить уголовные дела на них просто некому по 64 Ну, наверное, вот это их как-то греет. Вот. Поэтому они и шутят, шутеечки, как бы все им тихоньких дохареньки. Ну, а людям, которые вот как Гордон и так далее, ну, наверное, украинцы, да, которые говорят, что Крым там аннексия, незаконна. Ребята, ну давайте вспомним СССР, как республики отделялись, законно или незаконно. Здесь я тоже хотел анекдот рассказать про папа, которого сняли с прихожанки, да? И сказали, святой отец, ну вы либо трусы оденьте, либо крестик снимите. Вот я и хочу сказать всем этим людям, когда, которые говорят про закон и присягу, соответственно, ну в отношении отделения Украины, ой, Украины, Крыма, вот, присоединения его к России, ну вы, друзья, либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Вот. То есть, хотите закон, ну давайте, здесь вам закон, а здесь не закон, что ли? Тут можно законно, значит, эм, то есть незаконно выйти из состава СССР, да, и нас присягу нарушить. А вот в отношении Крыма нельзя. Ну как-то вот эм, нелогично как-то. Вы уж, Как бы если на этот путь встали, да, законности и присяги, вы уж идите по нему до конца и давайте к законности приведем, причем референдум был всесоюзный, более 70% были за СССР, и тем не менее, что произошло? Незаконное отделение республики. Было? Было. Давайте вот этот законность соблюдем, как положено, а потом вернемся уже к Крыму. Вот. Еще вопрос хотел бы сказать по поводу Крыма. Тот момент, что он в составе Украины. На каком основании он стал состав Украины? На том основании, что Хрущев его, они считают, что он ему передал. Нет, друзья. Был СССР в рамках территории, единой территории были в управлении, соответственно, те или иные территории, закреплены за определенными субъектами права, скажем так, управление. Вот. Там ведь не было как такого правительства, да? были республики, но, тем не менее, территория-то была одна, и Крым-то никуда не переезжал, просто управление, управление ему дали, территории это не менялись, вот. никто эти территории не переписывал, просто в управление перешло да, в Украине в связи с экономическим... Ну, облегчением экономического, скажем ну, Не то чтобы статуса А вот ну, Это было экономично и практично Все завязано на производство, вот. Поэтому никто никому ничего не передавал Поэтому вышли ребята Цацкий верните Вот верните Цацкий Давайте вот с этих позиций подходить Ну в общем-то вот это мое мнение Не знаю кому срезонирует Мне хотелось бы все-таки в рассуждениях Гордона и Ему подобных видеть логику а то он в каждой своей передаче про Крым говорит, как бы про законность, ну и украинцы, да, про законность и присягу, а вот в отношении Советского Союза как-то они не хотят. Там как бы можно. Вот, вот там можно, а Крым это другое. Нет, ребята, это не другое, а все одно и то же. Вот. И, кстати, вот он тоже постоянно говорит, что отсоединение Крыма якобы не признала ни одна страна. Ну как не признала? А во-первых, признали некоторые, а во-вторых, развал Союза. Что, все страны признали, что Нет, не признали. Никто не признал это законно. Никто. Я уж не говорю про Китай, который откровенно сказал, что это не так. И Украины. Так что вот как-то так. Вот такие мысли, если кому-то интересно. По мирозданию пока сказать особо, наверное, нечего. Если поставите какой-то вопрос, подумаем, посмотрим, что можно сказать. Пока особых как бы, мыслей нет. Вот. Спасибо за внимание. До следующего выпуска. Небольшое дополнение по поводу Украины. Еще один немаловажный момент. Что если говорить о законности, вот, о передаче Крыма, да, то ни Украина, ни Конституция Украины, ни Конституция СССР, ни Конституция РСФСР не предполагала и законно не давала такого, такой возможности о перемене границ. Именно границ. Во всяком случае, у Кручева таких полномочий вот точно не было. Вот точно не было. Так что, если все-таки кто-то будет упирать на то, что якобы все-таки ее жену все-таки передали, нет, это тоже было незаконно. Законной передачи никакой не состоялась Это просто, повторяю, была экономическая необходимость и не более того. А если будем упирать на передачу, покажите мне это законодательство законодательстве Украины, в законодательстве ССР и РСФСР такой возможности и полномочия наделяющих Хрущева такой возможностью. И вот тогда поговорим. Всего доброго.